Здравствуйте! Сегодня мы представляем вам оборудование. Это вакуумная дистилляция объемом 250 литров. В нее входит сам котел. Котел, прошу обратить внимание, с боковым люком, который позволяет легко обслуживать данный котел, так как в данном котле можно делать также заторы и всевозможные густые браги. Здесь у нас дальше представлена царго ММЦ 6 дюймов с тремя окошками, в которых видно, как происходит кипение, выпаривание дистиллята. Вся система сейчас у нас здесь сделана на 15 кВт. Вакуумный холодильник может удерживать до 20 кВт мощности, утилизировать. Следующий у нас идет, это приемный вакуумный попугай, в котором установлены все уже термометры. Здесь термометры от 0 до 100 градусов, которые могут избирать процентное соотношение спирта в дистилляте. Пробоотборник, в который вы всегда можете посмотреть, какого качества выходит продукт. Приемная емкость для головных фракций. Следующая по цепочке у нас идет, это у нас идет приемная емкость для хвоста. хвостовых, вначале идет фракций, и дальше это приемная емкость для тела самого. Завершает линии вакуумная станция, отвечающая за поддержание и режим вакуума. Все это и есть комплекс оборудования для вакуумной деселяции. В данной установке все узлы у них соединены жесткой трубкой, трубная обвязка, и выглядит более эстетично и технически надежнее. Однако есть варианты с использованием мягких шванг. Кто следит за нашим вакуумной установкой, обратите внимание на новую систему автоматики, расположенную рядом с царгой ммц Такая опция может быть как минимальной комплектации автоматики, так и в нашем случае в максимальной системе на базе пвк 63 Это новая система автоматики, которая позволяет контролировать работу царгой ммц Вовремя самое главное – перезагружать ЦАРГ-ММЦ. Перезагрузка царги ммц нужна для того, чтобы у нас Постоянно поддерживалась высокая спиртуозность. Данная автоматика измеряет температуру до царгии и после сарги МНЦ. И в зависимости от разности температур делает перезагрузку самой системы. Дорогие друзья, на этом я заканчиваю видео. Подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!